Всем привет, дорогие друзья, вы находитесь на канале Games. с вами я, София, и мы продолжаем искать предметы. И сегодня у нас, что? у нас, по идее, должно быть продолжение Рима. Да, вот, дорога в Рим. Да, вот у нас продолжение. У нас, в принципе, не так много осталось, ну, но... окей, окей, окей, я думаю, мы сегодня как раз уже все закончим. Если закончим раньше, если найдем раньше, там, а у нас же виноградник, вино, а все вот это, да, да, да, да, да. Люди должны как-то отдыхать там, продавать вино. Так, давайте смотрим, что у нас тут. Так, тут у нас скорее всего дегустация проводится для всяких приезжих, да, там типа народ приехал, думаю, им все показывать, типа вот дегустация, попробуйте такое, такое вино, надо это. Открыть, понюхать там, налить, еще понюхать, поболтать, ну не смешивать. Так. Прям же оно как правильно пробуется? Я не знаю, это с вином или не с вином. То есть ты пробуешь, немножечко там что-то делаешь, и по по-моему, так. А, вот тут рассказывают, вот, смотрите, вот как раз вот группа туристов. Вот им тут вещают про виноградники. Там вот про все вот это вот. Вот тут народ паша, тут павлинчик ходит, тут прикольненько. Так, собаки, это собаки или лошади? Я их не различаю, собак, слушай, Кто это? Наверное, это лошади. Хвост другой. Кто тут в кустах? Это ты в кустах, да? Мама и папа хотят ходить по гостям, ну и пусть ходит, а я люблю гонять птиц, вот это вот тварь, она гоняет, да-да-да-да, я тебя вижу-вижу-вижу. Это туда-сюда что-то ходит, вот тут уже видимо все собрали, тут что-то как-то это пусто уже, солдаты ходят-палят, зеленый, смотрите, виноград, тут красный, супер-супер, и бабер, и бобер, бабер. они не про пробажи одной единственной бутылки, а я верну ее обратно в конце дежурства. Ага, кто-то стырил бутыль, а ну-ка, кто, кто, кто, кто, кто стырил бутыль? Кто стырил бутыль? Они не заметят пропажи, да, значит, не заметят, заметят все, ты его нет. Это, это что это сопримечательность для туристов или эта штука настоящая? Где? А где? Я смогу потихонечку так двигаться, а где бутылка-то? Они не заметят пропажу, одной единственной бутылки, это, наверное, тут где-то. Да? Или здесь? А как она выглядит? А, зелененькая такая, зелененькая, зелененькая бутылка Блин, если зелененькая Значит, скорее, скорее всего, где-нибудь в кустах торчит Да? А, вот, вот, кстати, вот этот меч Если что, вот он Вот он прям А бутылка-то где? Она должна быть зелененькая Если она зелененькая, значит, она, скорее всего, куда-нибудь в, куст, в кусты припрятали вот тоже Не заметит пропажа Одной единственной бутылки, а кто ее стырил, да? Туристы Туристы, это выстарили? Где бутылка? А, вот! Солдат! Ну что то Нема? А что тут написано. Не понимаю. Не понимаю, ладно. Это что? А, так значит, это ваш любимый напиток? Отлично, я приготовлю новую бутылку. Вот тут вот, вот тут вот, вот она, вот она. Ага, вижу. Так, дальше. Конечно же, можете все... Конечно же, мы... Конечно же, можете все записывать во время визита. Это, скорее всего, вот эти вот, да? Вот оно. Да. О, я видела, да. И сейчас вижу. Этот инструмент валяется возле конюшин. Он поможет мне собирать урожай. Вот он, вот он. Он не совсем возле конюшин. Ну, недалеко, скажем так. Ну, скорее, недалеко от, от этого, от павлина. А он украл еду у рабочих, где он прячется. Мы, мы его видели. Оп, вот он, вот он Ой, надеюсь, не сломается По трещине Кто-то там трещину поставил Не сломается по трещине Где? Давайте мы сейчас вот так вот Отдалим, так вот, окинем а взглядом Быстренько так Ой, а вот а что происходит да я что-то как-то это все осмотрела а тут ослики, кони Что-то тут все поломалось А, вот и поломалось, да, вот и оно, вот и башка что-то конь, видимо, продрался такой, ах, и все сломалось, и все поломалось. А это, ух ты, а вот и он гуляет, подожди, подожди, подожди, вот он, вот он, вот он. А, так значит, вы его напугали, поэтому и случился весь этот беспорядок, бегите, бегите. Вот он, вот он, вот он, вот он. Вот он. То есть это он их вот напугал, да? И конь свернул, получается, за дороги. Да, куда-то, вот тут он, короче говоря, бегает. Э -э, приз за лучшее вино, спасибо огромное! Приз за лучшее... А, во! Какие мы молодцы! Мы быстренько все нашли! Так, давайте, следующий уровень. Я, кстати, в Японии до сих пор не могу найти этого солдата, я не понимаю. Я То есть я пересматривала свой видос, чисто ради того, чтобы посмотреть, где этот чувак. Я, будто я его не вижу! Не вижу! Даже пересматривая, я его не вижу! Он вообще существует там, нет? Рыбы какие-то. Так, что у нас тут дальше? А, тут сады какие-то. Ой, ну это прикольно. Тут у нас, смотрите, кактусы, тут цветочки, тут еще что-то. Тут вот розочки. А что это? Что это в розах? Ой, это, это, это, это, это, это кальмарчик ли этот, а, к, к, короче говоря, ракушечек какой-то. Вот. Вот. Это же у тебя? Оно. Эти цветы могут вырасти до невероятного... Нет, до невероятных размеров, поэтому они очень популярны. Вот это же? Да. Да. А, это дерево из Норвегии. Но мне не нравится, что у него как будто лицо есть. А я не знаю, это... А, возможно, оно и есть. А, мож... а Возможно, это и есть то самое лицо. Вот оно. Так, тут у нас что? А, мне удалось слиться с окружающей средой. И меня никогда не найти отвратительно если им тебя не найти то и мне тоже окружающая среда это значит что-то синенькое такое это... а вот он качается так типа чтобы выступить в на а чтобы вступить в наши ряды нужно быть чуть по поярче так вот орел что-то там выясняет уточка нужна уточка уточка уточка что-то втирает кому-то типа если ты хочешь к нам то должен быть поярче а, вот, тут что-то, смотрите, собрание каких-то этих самых птиц Разборки А, по... О, так, павлин, нифига себе, замахнулся-то Так Мама, можно я самого большого покормлю? Самого большого? Яблочко? Самого большого как... Вот этих? Этих жирафов? О, верблюдов, наверное, да? Подождите, а это вся карта? Что она какая маленькая, мне кажется. А, во во во во во во во во во, -во, во, -во, во, -во. А вот яблочко. Вот и наша яблочко. Так, что у нас еще? Ой, бедный утенок упал. Дай-ка я помогу. Кто? Кто поможет утнку? Кто такой добрый, милый, хороший поможет утнку? Так, я вижу улитку, кстати. Улитка нам нужна, нет. Так, утёнок упал. Ну, наверное, где-то возле речки. Или возле какой-нибудь такой штучки, нет? Вот тут, тут два цыпленка каких-то, да? А вот, вот, вот, вот, вот, вот он. Отлично, нашли. Так, дальше. А, здесь можно купить корм для животных, обитающих в садах. Здесь можно купить корм. А почему вот это вот выглядит не как корм, а как камень? Вы их.. Камнями кормить не надо Не надо так делать, это отвратительно Это ужасно Такими быть Это живодерство какое-то Не знаю, что там, но хочу купить Слегка и без комментариев Сейчас осталось Мне кажется Как-то диктый полный рот А, во! Да я хочу боять статую людей. За деньги, разумеется. Так, кто? Кто это хочет делать? Кто это хочет делать? Ну, правильно? Если ты занимаешься чем-то, нужно на этом пытаться заработать хоть как-нибудь. Потому что это все таки время, силы. Как-то... Ты это мучишься долго и упорно? Появить статую людей? А, это, наверное, здесь. Вот. Да-да-да-да-да. Этот молец привык к более теплой погоде. То есть ты где-то где холодно, да? Если это... ящерка торчит, смотрите, если бы мне сказали опять искать ящер, я бы сейчас психовала бы, мне кажется. У меня была бы истерика. Так, жук. жук, синий жук. Это вот, я не знаю, он где-то на дороге немножко валяется, да? Блин, да я его тут не найду, не в жизни. Ну Что? Еще одна ящерка. А вот и жук. Я не знаю, вот прямо как я его нашла, не знаю, вообще без понятия, как это все происходит. Так, звук, звук нормально, нормально, нормально сойдет вам. Так, а... мужчинам плевать, даже если что-то и попадет в купальни. Ага. Серьезно, уверенно, точно плевать. Так, в купальни есть Что-то попадет в купальни. но купальни у нас где? Вот, вот это вот получается купальни, да? Вот купальня, вот-вот Вот, ну мужикам плевать Это вот, вот им вот, да, наверное Подождите, вот это вот все вскрываем Вдруг тут что-то есть А это, это не вскрывается, хорошо А, это тоже не вскрывается, а где купальня-то? А вот это вот О, бежит, бежит А это не та а, ну, ну, все равно прикольно. Все равно. А вот она. Ну, я все равно. Ну, ну, мужика, ну, ну если я туда по -по -по попадет. Ну, как бы это не, не плевать, нет. Это меня зовут Госпожа взрослая. Да, меня зовут Госпожа взрослая. Что? Госпожа взрослая. Где это? Госпожа взрослый, Господи, кто это придумал? Вот это? А типа, а, типа мужик хочет туда пройти, да? Он типа, я госпожа взрослая пустите меня туда Да? Мой золотой гребень потерялся Интересно, принесут ли его в бюро находок? Возможно Ищем бюро находок Это... это а ты сидит тоже подсматривать. Ну что такое вот? Девки купаются, начинают со всех сторон, с этой стороны прорваться, с этой стороны подсмотреть. Ну что начинает сразу-то, а? а? вот его что-то что-то похерил. Он не потерялся, его украли, свистнули. злобно. Кажется, кое-кто кое-что потерял. Это кто-то вот из вас, из павлинов. Павлина это из вас вывалилась. Это же яйцо? Правильно? А, да? Кое-кто, кое-что потерял Но это, конечно, звучит а так конечно... Или это у кого-то из мужиков выпало Ну-ка, мужики а! Это не оно, нет? Это просто статуэтка, именно статуэтка То есть это не яйцо, да? Окей Так Ну тут -то -то кони стоят тут Кони, люди Все как положено, ищу Так да да ух ты Скорпошка а, Не купались бы вы здесь, а? Это ему говорит: ну куда ты лезешь-то Вот у тебя тут купальня Вот что ты вот сюда вот лезешь Ну вот чё, вот зачем тебе это Ты приперся с полотенцем такой Типа, эх, купаться-купаться Так, яйцо Чье яйцо, чуваки Может, от, Отсюда откуда-нибудь Отклупался от кого-то кстати, Ожерелье Вижу а, Я прячу этот подарок, чтобы Ромео смог удивить свою Джульетту О, боже мой, какая прелесть Это же прям уруру Змея Это не аквапалка! Да, вали оттуда, змея Тебя же за хвосты раскрутят Получается, змея у детей, да? Вот, вот они и устроят. За меня беги оттуда. Просто вот беги. А! Пока с тобой не начали играть. А вот, кстати, этот самый... Нет ничего лучше свежего винограда. Только что сорванного с лозы. Вот он. Из кого выпало яйцо, слышь? А, вот оно. Из тебя, да, выпало яйцо? Вот он. Так, кажется, торговец хочет нас обслужить. Эта штука... И на полотенце то не похоже. Торговец хочет нас об... а, обжулить, господи, обжулить. А где торговец? Эта штука на полотенце то и не похожа. А где я? Где этот торговец? Этот торговец хочет нас обжулить. А, вот он. Вот он, вот он этот. Так, для строительства крепости нужно подход нужны подходящие инструменты. Чувак, чувак, тут все купаются. А-а-а! О, окей, окей, окей, ладно. Ah, не смейте пугать несчастных созданий. Это опять к детям, что ли, возвращаться? Кто там пугает тебя? Скажи мне, пожалуйста. Ящерка. Ящерка, ты где? Так. Ч ⁇ Все нормально, все идет, запись идет. Не смейте пугать Опять ящерки. Динамит? Надеюсь, это не разъерит Нептуна. Это вот, наверное, чувак, который ловит, да? Вот оно, да. Ах ты же говнюк, ты, ты это самое, бросаешься динамитом, что ли, туда? Представляете, нельзя так ловить рыбу, блин. Он просто бросает динамит и глушит всех. Кто там находится? Это же неправильно. Не пугайте несчастных созданий Где, где, где теперь А ты опять ящерку искать блин. Опять ее где-то нужно тут найти Как? Она мелкая, ее не видно Ну тут у нас змея Тут мы окей, мы тут все нашли Вот тут вот у нас тоже уже что-то мы находили Вот ожерелье вот тут вот нашли а тут мы, наверное, что-то находили Да, нет? Что вот это вот, как... Ящерка такая вот с желтым хвостом Ящерка с желтым хвостом. Не смейте пугать несчастное сознание. Так, тут мы наш находили. Тут... Тут это самое... Тут даже охрана стоит, блин. Всех отгоняют от девчонок. Ну, ну что это такое? Ну как это... Ну нельзя так. Дайте девчонкам спокойно покупаться, отдохнуть. Что, я... что происходит? Этот лезет, эти лезут. Ну там вообще ужас. Ужас. Ужас. Средневековье. Рим. Так, где ящерка, мать его? Где ящерка, которого все мучите, пугаете? Типа, типашка. Может быть, и где-то, вот я не знаю. Так, ну тут мы уже что-то находили. Не смейте пугать, несчастный. Вы... А как в смысле? То есть их должно быть много. Правильно? То есть тут должны быть какие-то создания, которых не нужно пугать. То есть раз создание, два создания, может быть, вот эти вот еще создания их там пытаются пугать сильно, не знаю. Не вижу тут ящерок никаких, или есть? Не, ну тут мы вроде бы вот этого чувака находили. Скорее всего, где-то здесь, да, получается. Ну и по логике-то. Давайте приблизим. Давайте внимательно посмотрим. Да, охренеть то Мы же тут никого не находили, правильно? По идее-то. Ну, в принципе, им никто не угрожает, кто там может кого пугать. Может, он где-то вот на, на столбах? А -а -а -а! Где ящерка? Где ящерка? Хочу, мать. Опять началось с этими ящерицами. Что такое? Ну как это понимать? Я не вижу абсолютно. Так, отдаляем, соображаем. Не смейте пугать несчастных созданий. Каких? Это не та ящик бегает, правильно же? Может, ее перекрасить, покрасить, блин, а, -а, -а, -а, а Где? Что? Как? Эту ящерку мы находили. Да, вот она сама первая. Я не вижу. Вообще не вижу. Она, она как-то двигается. Блин, что, что? что, Наверное, двигается точно, точно так же, как и эта. Хвостик такая виляет, да? Должны увидеть какое-то желтое, виляющее пятно. Смейте пугает несчастных созданий Где? Так, ну тут мы находили Тут тоже мы находили тут, тут змея, да? А, не, змея там, у детей А тут и, да, ящерка Может, остается где-то тут? Я не знаю, я не знаю, я не вижу, я не понимаю, я как-то, ну, нет. Что-то как-то, ну, совсем сложно. И непонятно, ну, как бы, блин, ящерок тут, я не знаю, конечно, вот, постоянно это... Я даже не знаю, где ее искать. Вообще, у меня нет никаких идей. Ну, давайте дальше тогда. Если вы нашли ящерку, как бы напишите в комментарии, потому что, ну, я вот не вижу. Вот не вижу, не вижу. Не вижу. У тебя кто там на крючке? Никто. Ну, ладно. Короче, я без понятия кто, где, зачем, почему, куда запрятала эту несчастную ящерку. А, вот. По в кустах сидит. Типа, не, не пугайте сейчас их создание, чтобы они не засрали бедную ящику. Вот так вот. О, -о, -о тут бои, бои. Это весело, это весело. Весело, задорно. Так, погнали. Тут у нас тигры, львы, кони. Так, тут дерут, тут все дерутся. Это, это, это самые... Так тут, вот зонтик у чувака, орел сидит. Кстати, вот вот вот вот вот вот вот. Цезарь или не Цезарь? Клеопатра. Не будь с ним вместе, да? Там типа вот как, как то вот так туторию они это э, переделывают. Под новый ряд, э, под новый лад, господи, что со мной? Так, это открываем. Это не открывается, ладно. Что у нас дальше? Интересно. Так, что у нас тут еще? Так, тут еще павлинчики. Вот тут вот павлинчики. Вот тут вот у нас кони стоят. Статуэта. Тут, значит, что-то продают. Тут какой-то сад, тут винишка еще. Там всякое массажная. Так, вот тут вот тоже какие-то эти самые стоят. Тут тренируются гладиаторы наши тоже кони пьют водичку готовится ну в принципе так-то уже все понятно окей так погнали что кого мы ищем а, сейчас не мою дежурство поэтому я могу что-то отдохнуть а, а где ты где-то может что-то отдохнуть я смотрю вот вот этот вот конь он гуляет но это не тот конь которого мы ищем у нас должен быть другой конь Конь, который отдыхает. Это Вот этот вот. Да. Вот он отдыхает. Дальше. Я уверена, что выиграют скачки. 300% уверенности. Скачки ты выиграешь. Это ты? А, вот, да, да, да. Это готовится к скачкам. Вон, да, напряженные пони все. все вот это вот. Да, кажется, кто-то из сук использует эту штуку как инструмент, а не как оружие. Такой трезубчик. Что? Что сказал? Нет, нету. Использует эту штуку как инструмент, а не как оружие. Оно должно где-то именно лежать. Вот оно лежит. Ага. Так, мне даже за место платить не пришлось. Так, это значит, какой-то чувак где-то здесь сидит. А вот он и он. А вот он и он. Вот он. Ой. Так, не... На представлении все всегда дороже На представлении все всегда дороже Подожди, а ты продавец? Да, вот он Так, поздно, Олов. Все уже видели, как уже ты сюда ввалился Так, это значит, это, наверное, сюда куда-то, да? На поле он выбежал или нет? Да-да-да-да, вот он Неуклюжий, ты что-то валился на корабле, что ли? Нормально, так неплохо. Мне казалось, что надо сидеть поближе, если хочешь увидеть бои. Но отсюда отличный вид. Мне казалось, да? Мне казалось, что надо сидеть поближе. Это значит... А, вот он, вот он, вот он, вот вот вот. Дальше. А, император, вам нравится напиток? Это вот она, вот император, вот как раз, да, вот, да. А, кто это швырнул? Вы ведь испортите им аппетит. А, а -ха -ха. Ну, типа косточку тигром, да, швырнули. Отлично, да. Так, бай-бай-бай. Э это, видимо, откуда выпускали их все? Так, напишите здесь, и мы будем спонсировать после на следующих скачек. Вы разбогатеете! та Так где? Тут значит где-то должна проводиться какая-то сделка. Вот она, вот она, вот она сделка. Дальше. Парень, хочешь немного зелени? Парень. А, вот, вот он, вот он, вот он. Машет, машет, машет. Нормально, нормально, такое подпольная продажа зелени. Смотри, солнышко, мы пришли как раз вовремя, чтобы посмотреть бои. Так, так мы пришли как раз вовремя. Тут какая-то девочка такая такая нарядная, типа типа нарядная девочка. Мы пришли... ой, Как раз вовремя. Мы пришли как раз вовремя. А я надеюсь, вы не прям туда пришли? А, а куда вы пришли? А где вы пришли? Может, они где-то в очереди стоят, кстати? А, вот, вот, вот, вот он. Вот они. Отлично. Мы неплохо сколько. О, нормально. Мы быстро идем. Так, парад у нас сейчас. Сейчас у нас на очереди парад. Смотрим, что у нас тут. Тут у нас... Как видите, уважаемый господин, у нас тут лучшие базы во всей Италии. Взгляните. Так. Надо вот... Это целый гор. Прям смотрите, прям, да. Подождите, надо это вот прям вот оп-оп-оп-оп. Посмотрите, оп, оп, оп, какая красота. А, тут у них, кстати. В смысле? Это я сейчас не, не врубилась. Это они чествуют. Утку. Пять баллов. Чувствует утку. Че бы и нет, собственно. Тут, кстати, у них что-то опять сломалось, обвалилось и так далее. Ладно. Отсматриваем, что у нас тут. Вот, тут какие-то продажи. Так, что у нас? Как видите, уважаемый господин, у нас тут лучшие базы во всей Италии. То есть, это, скорее всего, где-то здесь. Но тут, скорее всего, рынок чисто... Чисто продуктовый такой, да? Ну, хотя вот, ножи еще что-то продаются Ну, вас я тут не вижу Я тут вижу, вот, катапульты продают а! Нормально так Вот Гоблины, солдаты какие-то Вот, феюшки пришли Зашибись Так а, Лучшие вазы во всей Италии О, вижу Вот тут еще, тут еще рыночки А, тут Выигрышные курицы а я, а, я все равно, а, четко то как-то Почему там утка? Что тут утка делает? Подложили утку? Под, по, по, подложенная утка? Положенная утка? Так, ладно. Кстати, вот этого я вижу. нет не вижу. Я знаю, что вы любите войну, но пока сосредоточьтесь на параде. Кто? Никто не любит войну. Чего вы, чего вы врать? Средоточьтесь на Параде Где наш парад? Мне нужен парад mm -hmm. Ну вот парад идет, а Вот чуваки такие Ой Ой А, подожди, а как наш легионер выглядит-то? Обычный солдатик В красных труселях И с ножичком. Так, обычный солдатик В красных труселях и с ножичком Слушай, а что, а тут где-то армия еще одна есть? Или что, или нет? Ну, он стоит вот в ту сторону Может быть, он где-то вот здесь вот стоит? И может, тут тут вот где-то? Ну, что-то как-то я его не вижу То, что эти ребята, они смотрят в другую сторону, нежели он а что я за него так зацепилась-то? А, я подумала, что это кто-то из этих его точно. Ладно, ножи. Надеюсь, он не режет этим мясо. Мясо. Мясо. Мясо. Мясо вижу здесь. Так. Ножи тут не вижу. Вот еще мясо вижу. Так. Тут вот вина продаются всякие разные. Так. Надеюсь, он не режет этим мясо. А, давайте еще другие рынки посмотрим. Что у нас тут вот еще мясо? Может быть, где-то здесь этот, этот ножичек лежит? Не вижу. Не вижу тут этого мы Но Пошли дальше. Аккуратненько. Осматриваем внимательно. Может быть, на столе где-то... Это, нет, это морковка. Не вижу. Так, вот тут вот, вот курицам никто не угрожает. Этим ножичкам это уже хорошо и тоже интересно. Мясо. Вот еще мясо. А вот и ножечек. Вот он на полу валяется. Ой, тут еще что то -го -го. Так, дальше. Это мой любимый торговец. Он напоминает мне о родном городе. Это мой любимый торговец. То есть, это торговец тупо, да? он в ту сторону смотрит, хорошо. Вот этот? Да, он он, он. он. А, второе место это не так уж и плохо. Второе место, где тут кури... курицы наши были. Где-то. А, вот они, вот они, вот они, курицы. Да, хорошо, второе место это вообще хорошо. Так, что у нас еще? А, как можно было забыть про доспехи? Марш в казарму! А? В, в трусах? Где? Господи, где? А! Вот я нашла этого гада. Сосредоточиться! Вот, да-да-да, он просто в за закупке тут. Так. А, можно было забыть в принципе марш в казарму. Где? Где этот чувак в труселях? Где он? Я хочу на него посмотреть его, боже мой. Так. <эрясок> <взрос> Не, ну тут все нормально А, вот он, вот он Реально в труселях, охренеть С хрюшкой Так, дальше Да, госпожа, ваш заказ выполнил Мне пришлось работать над ним всю ночь Сейчас я его принесу Вот он, вижу, вижу, вот он Так, дальше а, Святилище в самом сердце Рима Что? Светилище? В самом сердце вот это вот да да вот и цветочек так эй, проявите уважение и прикройтесь так это скорее всего где-то здесь да кто-то бегает полуколый нет да а это что тут делает а это ребенок ну ладно проявите уважение и прикройтесь Так Что, кто-то уже допился, что ли? А где полотенце-то? Я, на самом деле, я ищу какого-то полуголого чувака Потому что, скорее всего, с этим полуголым чуваком рядом как раз будет то самое полотенце Скорее всего, может, это где-то здесь? Либо полуголый чувак, либо полотенце О, призрак! Зашибись. Кто бы мог подумать? О, лягушка, господи, они ее так запрятали, ее и не видно, где на черта. А чечи? А чечи, кстати, кстати, очечи. а чечи. Говорю вам, так все и было. Смотрю на свое отражение, и тут прилетает огромный красный жук и отнимает у меня очки. А вот и красный жук огромный. А, сидит в кустах. Где полотенце-то? Проявите уважение, прикройте. А где это? Что это может быть? Проявите уважение и прикройтесь. п п п п п, -п, -п. А где? Кто должен проявить уважение и прикрыться? Покажите мне его. Теперь покажите мне его полотенце. Я не вижу, не вижу. Ладно, фиг тогда с этим пока что полотенцем. Давайте мы дальше пойдем. Хотите попробовать кусочек? Это, опять же-таки, где-то на рынке. Или, или на столе. Может быть, там кто-то да, друг другу предлагает, типа, хочешь попробовать? Или там мимо проходящего, хотите попробовать? У тут такая вкуснячка, хочешь, хочешь, хочешь? Будешь? Давайте посмотрим. На рынке вроде, по крайней мере, в этой его части я ничего такого не вижу. Это, скорее всего, я не знаю, может быть, в какой-нибудь сыр воткнуто. Может быть, вот тут вот. Ну да, ну наверное, вот что, во, во что-то вот такое должно быть фоткнуто там. Сыр, капусту. Тут вот такое вот. Да? А, кстати, мышь. А -а -а -а -а -а. И чего вы на меня так уставили? У меня свежие овощи. А, Ай, ты типа продавец? Вот это круто. Вот это круто. Вот мышь не обманет. Мышь не обманет. Мышки можно послушать. Даже не знаю, кого первого покормить. В смысле? Ты кого же просто кормить? Ладно, типа, а, хотите попробовать кусочек? Хочу? Где? Хотите попробовать кусочек? А, может быть, вы вот тут вот где-то что-то? А вот сыр вижу, но нет? Ты что-то ты его бьешь палкой Смотрите, он его бьет палкой, реально? А, не бей меня, не бей! Так. Ну, я даже не знаю Ни полотенца не вижу А вот, вот, вот, вот колбаска Вот колбаска Хотя рыбка, где вот это вот может быть? Колесо а, Прощайте, я пойду своим путем Может быть, а вот, вот оно а Вот и колесо Так, а кто должен, блин, прикрыться? Я все так и не это И не вижу, и не понимаю Прикрыться, не прикрыться Может где-то в статуях Насколько мы, мы помним, там вот Uh, один uh, римский император побил uh, там всякие части... У <связывая> uh, статуй <связывая> Ладно, нож, проверьте. А, поверьте мне, братья, это лучший клинок для воров. Я даже знаю, кажется, где он. Вот тут вот. Ага. И вот ассасин рядом с ним. Он такой, типа, отличный для убийства. Вот это вот. Выскакивает вот это вот, кидается вот это вот. Вот так всяк. И чуваки такие, да, да. Прям посреди Рима вот самое оно, да. Таким торговать. А чё нет? А чё нет? А чё нет? Так. А там больше ничего нет? Сейчас я пытаюсь подвинуть туда-сюда. Вот оно двигается. Рыба, не волтуйте, с вашей кошкой все в порядке. Но не кормите ее твердой пищей до конца недели. Это то есть... Из кого-то вытащили рыбу, из кошки вытащили. То есть тут должен быть где-то ветеринар. Там должна быть киса. А вот и киса. Вот и ветеринар. Как это все прям... Хорошо. Хотите попробовать кусочек? Да хочу, хочу. Где? Дайте. Где? Не вижу. Блин. <связывая> Я же такая... <связывая> нет. <связывая> нет. А вот это... Нет. И не вот это вот, нет. Где? Где? Где же? Хотите попробовать кусочек? Хочешь попробовать кусочек? И кто должен прикрыться, мать вашу? Все-таки. Где? Кто должен прикрыться? Я не вижу голых людей. Или полуголых, или полуобдушеванных. Как хотите, называйте. А еще я не вижу, чтобы где-нибудь из еды торчало, там, я не знаю, или не из еды, или хотя бы просто из стола вот эта вот штука торчала. Что это вообще такое? Твилка какая-то. Типа хотите попробовать кусочек, и там типа торчит такая штука, да? Но это должно быть где-то в еде. Свиньи живет нету, они живые. У них, у них, там, хочешь попробовать кусочек свежей свиньи? Ну а где? я не вижу. Хочешь попробовать кусочек? Может быть вы тут вот тут где-то, что-то вот, что вот как-то. Да нет, тут вроде бы это самое. Ну если только здесь где-нибудь. Но ну, тут же народ просто это отдыхает, кушает все дела. Я не вижу, реально, я не вижу ни полотенца, блин, ни эту вилку. Мне кажется, это уже как-то, ну, вот, совсем сложно пошло. То есть, ну, я не знаю, короче. Меня это, меня это, меня это, меня это расстраивает. Я, я даже полотенца не вижу, я... А у вот киса, Мяу. а вот, кстати, вот этот голый чувак. Вот он танцует. Все, мы нашли полотенце, я вас поздравляю. Осталось найти вилку, мать его. Так. Хотите попробовать кусочек? Ну, мне кажется, такого, на таком расстоянии мы ничего и не увидим, Да. Я, я правда думаю, что это что-то связано с едой. То есть где-то вот что-то должно либо вот рядышком лежать с едой, да, воткнутое. То есть вот тут ничего нету, вот тут вот ничего нету, вот тут вот висят в тыках ничего нету, вот тут вот тоже ничего нету. Вот прям вот давайте сейчас вот внимательно посмотрим, чтобы вот мы понимали, что вот, да... Вот тут вот в этом все мы осмотрели. Тут реально ничего нет. Переходим сюда. Смотрим тут, что у нас здесь. Тут у нас какие-то кувшинчики, тут я ничего не вижу. Вот тут у нас тоже всякие кувшинчики. Так, тут тут тут -ту -ту -ту -ту -ту -ту -ту. хрюшку выглядывает. Привет, Хрюшка. Ничего нету. Так, осматриваем внимательно столы. Вроде бы ничего нету на столах, да? Морковь валяется. Вот тут что-то происходит. Тут что-то буянит, происходит. Хорошо, ничего нету. Возвращаемся обратно. Сейчас потихонечку вот сюда. Кувшинчиком. Смотрим вот тут вот. Осматриваем вот это вот. Ничего не вижу. Вот тут вот. Тоже нету. Здесь. Ничего нету. Здесь смотрим. Тоже ничего. Курочек тоже ничего опускаемся ниже и ниже пока пока идем ниже пойдем пройдем вот так вот по кругу тут ничего тут ничего да тут же ничего ничего да вот тут, тут ничего тут что-то подписывает заставляю тут, тут вот место, но я не вижу нигде вилки вот это вот не то это не вскрывается. Это тоже не... А вот и сыр! Сырит, твою мать! А я что-то как-то не заметила. А что, все, что? Ли? Мы все прошли, что Мы прям, правда, мы все прям все-все-все-все. Какой кошмар! Клизей прошли, парад. Ой, офигеть! Мы все прошли! Та-та-та-та-та. вот тут что-то это сам происходит. Ох. Ну, короче, как-то вот так вот, по идее. Мы прошли всю игру. Мы молодцы. Мы прошли и основной сюжет, и викингов, и Японию, и... Да прошли уже Рим. Какие мы свои молодцы. Прям вот вот. А, самые глазастые, глазастые. Ну, я, конечно, да, вот... Парочка, ну я не могу. Где? Я его не вижу. Этого. Где? Вот, вот тут вот, да? Это, вот, фестиваль фейерверков. Я, знаете, что обнаружила? Я обнаружила, короче, мы же не можем... Извините, я не могу тебя впустить. Вот, дверь. Фу. Серьезно? Хм. Я просто когда пересмотрела, я увидела просто тут двери. Я еще по специально поставила на паузу, осмотрела вот тут вот все. Не, не нашла. Вот сейчас я вот... Оказывается, оказывается, тут открываются двери, мать его. Так, а так мы вроде бы всех нашли, да? Мы в Японии всех все нашли, получается. И в Риме мы, получается, все нашли. Абсолютно все. Да! Мы нашли абсолютно все! Все, вот просто вот все! Ну, давайте с тобой проверим! Смотри! Все, мы вот это вот прошли! Прошли! Мы все нашли. Мы прям идеально с тобой. Прям вот вообще, прям мы, мы прекрасны. Мы, мы, мы умнички. Да. И у викингов мы все прошли, да? Прям вот все-все-все-все-все. Да, смотри-ка, мы абсолютно все прошли. Мы молодцы. То есть игра считается полностью пройдена. Мы молодцы. Мы все с тобой нашли. Все. Огромное спасибо за то, что были со мной. За то, что смотрели меня. А, оставляйте свои комментарии. Ставьте лайки. До встречи со всеми в следующих игрушечках и сериях. Всем пока-пока.